86, 86. По нему. Азовцы, ВСУ, они за собой поджигали дома. Ваши дома? Наши дома. Нас спасли чеченцы и русские войска. ВСУ нас убивало. Прилетел снаряд, все, дома нет. У Зеленского спросите, что здесь происходит. Тут дети маленькие, что вы творите? Зашли меня, слюка, меня, блядь. Ребята, идите домой, а нам потом ракеты. Были обнаружены люди, которые не открывали дверь. Наши парни выбили двери, разоружили этих людей. На прошлой позиции там были американские флаги, были флаги правосектора, были турецкие флаги. Турецкие. турецкие? Да. Эту награду я своей не считаю, считаю ее общей. Всем большое спасибо, терпение, желаю всем вернуться домой живыми, и здоровыми. Это шлем нацгвардии, которая сидела в одном из многоэтажных домов города Мариуполя. В России мы с вами. Ребята, держитесь, пожалуйста. Сдаваться не собираюсь. В последних крови были и не отступочны на шахте. Наши командиры заставляли нас... Был приказ стрелять на поражение любого движущегося движущего человека. Без разницы, мирно это не нужно. Потом, в какой-то момент привезли туда людей... Там были и женщины, и мужчины. Много людей на чем привезли? Не знаю, какой-то автомобиль не рассмотрел. Там воздуха такая была полная. Люди, которые привезли, были с повязками, сбиты Это а -а -а. были жители рубежного. Всех выстроили перед нами. И нам был отдан приказ всех их расстрелять. И их хотели расстрелять за то, что было сделано... Я Мы отказались от этого страшного приказа, так как мы не можем расстреливать мирных. Очень страшный момент. За отказ от приказа нас посадили в яму, а там же оружие. Мы там сидели, не знаю, сколько день-два. Нам была представлена охрана. Охрана из числа кого? Из числа тех же людей, которые привезли этих людей. То есть не ваша, не Нацгвардия, не ВС... И, ВСУ. Нет, не Нацгвардия, не ВСУ. Люди были с наци... националистическими какими-то повязками, какие-то подразделения добробатые, я так понимаю, я, я честно. Ну чего? Так получилось, ребята расслабились. Выпевшие были. Мы их обезвредили. И чудом убежали на сторону рубежного, там где находились подразделения Луганской народной милиции, я не знаю, как они называются, попознал, я не знаю, как они были.